Уважаемые коллеги, вот после перерыва годичного из-за пандемии, вот, Национальный музей и Тюбингенский университет продолжил свои исследования по поиску памятника каменного века и поиска мест залегания сырья. Я должен сказать, что... Работы ведутся на грант Европейского союза КРОТ, возглавляемый профессором Тюбингинского университета Раду Ио Вица, и с казахстанской стороны Таймаганбетов Жакен, главный научный сотрудник Национального музея. В этом году работы начались с 1 июля, с разведочных работ в Алматинской области в районе перевала Кордай и по предгорьям Зайлийского Алатау. Я должен сказать, что впервые проводится такая разведочная работа, комплексная, поскольку с нами работает докторант Тюбингенского университета Абай Намен, который специализируется по поискам и расшифровке вот каменного сырья. Я... Впервые нами, э, в результате разведок были обнаружены выходы сырьевого материала в районе э, села Беректас в Алматинской области. Они зафиксированы и так далее. Вот. И мы должны сказать, что даже вот стоянка Майбулак, э, некоторые вот артефакты, они были принесены из района Беректаса. Вот. Далее наша экспедиция проследовала район э, Алтынеемеля, где еще в 1918 году нашей совместной экспедиции были обнаружены э, голоценовые памятники палеолита. И э, вместе с ним э, есть и задатки плестициновых артефактов. Не задатки, а есть артефакты плестицинового возраста. К сожалению, из-за того, что мы работали праздничные дни, мы не могли попасть в пещеру, которую мы хотели вот обследовать и так далее. Но я думаю, что это временное явление. Далее мы последовали из алтын меля в район Кегейня, где также были в большом таком каньоне зафиксированные многочисленные выходы артефактов и так далее. И теперь наша задача уже посетить известные памятники палеолитического времени, где докторантам Абай Намен были отобраны от образцы вот, сырья. В частности, я должен сказать, это памятник Берег Верхняя палеолитическая, которая содержит два э, культуры, содержащие горизонта, относящиеся к эпохе Голоцена и э, позднего Плеистоцена. Вот этот памятник был обнаружен нами в 1917 году. Вот теперь мы посетили верхнюю полиолитическую и галоценовый памятник поверхностного залегания э, сорколь, где также были отобраны образцы. И сейчас мы с вами находимся на известной стоянке вот, имени Чукана Валиханова. Он интересен прежде всего тем, что содержит э, э, в результате наших разведочных работ уже девять культурных слоев, которые относятся в большей части к эпохе Верхнего Палеолита. Здесь вы видите это третья надпойменная терраса реки Арыстанды. Проходили здесь раскопки и Алпы Спаева, проходили и наши раскопки. Далее совместные вот экспедиции, проходили раскопки, где если Алпы Спаевым было выявлено здесь пять культурных слоев из них он один считал позднеполистоценовый верхний, а остальные четыре залегают к позднему Устерскому времени, то мы сейчас склонны все-таки считать, что этот памятник единого происхождения. Отобранные сейчас образцы на палиомагнитку, на ОСЛ. Я думаю, что они должны подтвердить наше мнение. Пока я не буду ее расшифровывать. И главная задача сейчас наша здесь – отобрать образцы вот сырья, в частности вот халцидон, светлого вот такого оттенка, который в изобилии встречается вот на левой террасе, высокой террасе реки Арестанды. Вот. Я думаю, что работа совместная работа национального музея и тюбинского университета еще принесет свои плоды мы только сейчас переходим теперь к исследованию пещер то есть если ранее было выявлено там более 85 неизвестных пещер вот предгорьях Каратау, то сейчас вот профессора раду и авито он планирует скрывать Памятники, которые содержат рыхлые отложения. Все.